Вы думаете, глупому начальнику достаточно умного исполнителя? <смех> Интересно, а как вы определите, что этот исполнитель умный? Вы же сами не специалист. В ваших, глазах, в ваших глазах толковым будет тот, кто вас ловко обманул. А что он сделает потом? Догадайтесь трех раз. Лучше всего получается у профессиональных обманщиков организовать коммуникации, получить финансирование, ну и отчитаться, почему в конце концов все это не получилось. Ну, что они не виноваты. Вы не сможете увидеть нужного человека даже если он у вас перед глазами.